Здравствуйте, дорогие друзья. Мы с вами начинаем встречу, которая сегодня посвящена очень острой и очень интересной теме. Это личные границы, охрана личных границ. И я вам скажу, что в рамках прямого эфира, конечно же, ее проработать ну, можно, если делать прямой эфир, наверное, несколько часов. Часов 8, да, как тренинг. Да, всем добрый день! Я рада вас приветствовать. Эфир действительно будет интересный. Я когда готовилась к этой теме, я решила, что во-первых, я эту тему включу в продолжение второй части автора. И я обязательно напишу марафон, потому что она настолько действительно широка, что. Требует особого внимания и особого подхода. Столько э, есть нюансов, что это имеет э, смысл сделать. И это будет э, марафон по аналогии с марафоном «Жизнь без чувства вины». Он э, большой, и мы этот марафон сделаем таким образом, в котором э, он будет раскрываться отдельно, очень подробно. Единственное будет условие, что его можно будет пройти только после марафона. Автор жизни это точно, сто процентов! И, конечно же, с чего я начну? Я начну с причин, которые способствуют нарушению личных границ здравствуйте здравствуйте еще знаете о чем я вас попрошу я вас попрошу если у вас будут вопросы по ходу то постарайтесь эти вопросы записать мне отдельно после того когда я уже закончу саму основную часть и тогда будет время для вопросов будете их задавать потому что когда мне задают вопросы в процессе объяснения материала мне сложно приходится отвлекаться. Вот. Так, значит, давайте э, с чего начинается да? нарушение личных границ. Причины какие? И я еще расскажу вам о феноменах, которые возникают, собственно, из вот этих э, причин нарушения личных границ. И Личные границы появляются у человека в тот момент, когда он появляется на свет. Ребенок рождается, и с этого момента он начинает отделяться от матери, начинается сепарация, есть период активной сепарации. Вот, и когда ребенок рождается, он уже в этот момент начинает отстаивать свои границы да, или пробовать свои границы. А когда же он начинает говорить ⁇ я сам ⁇ вот это вот тот момент, когда очень важно его не упустить и дать ребенку качественно отделиться от матери, в первую очередь. И вот эта вот сепарация, она должна качественно произойти к окончанию пубертатного периода или подросткового периода. И у кого-то раньше, у кого-то позже есть люди, которые взрослеют там, и в 13 лет становятся взрослыми. Да? Но по стандартам, скажем так, да, к 18 годам уже это отделение должно произойти качественно. да, То есть к 18 годам человек должен уже качественно уметь жить самостоятельно, иметь свое собственное мнение стремление, ставить цели, их добиваться. Вот это важно. Значит, что тут я хотела сказать? Чем раньше мама стремится помочь ребенку в обретении этой самостоятельности, тем качественнее и лучше происходит его развитие, его рост. Я вам приведу такой пример, когда ребенок еще совсем-совсем маленький, вот он там лежит на животе и тянется к какой-то игрушке. Если мама будет его голосом, например, подбадривать и говорить, давай, давай, старайся, или там, смотри, какая красивая игрушечка, и ребенок будет стараться это сделать самостоятельно, то это сто процентов для него будет рост и развитие. А если мама увидит, что ребенок тянется за игрушкой и подаст ему ее, что она сделает для ребенка? С одной стороны, вроде бы, как она ему помогла, а с другой стороны, на самом деле, это к помощи не имеет никакого отношения, потому что ребенок не развился в этот момент. У него была возможность вырасти, но мама ему помешала своей вот этой вот помощью, да, так называемой, то есть не дала ему отделиться. Камеру подальше. ты по лицу по твоему. А, извините, пожалуйста. Так лучше. Мне Ира сказала, что камеру надо подальше поставить. Все, я поняла идею. Так. Хорошо. Так. На чем я остановилась? Да. Очень здорово в Америке и в Европе относятся к детям и помогают им быть самостоятельными. 18 лет жить отдельно, учиться в каком-то городе это в порядке вещей. У нас же вот, вот это вот наше постсоветское пространство. жить тремя поколениями в одной комнате это было, к сожалению, нормальным что мешало в первую очередь развитию и, естественно, нарушению собственных границ. Бесконечное нарушение ⁇ это болезнь именно нашего постсоветского пространства особенная. Вот. И именно поэтому мы в нашем постсоветском обществе видим огромное количество незрелых родительско-детских отношений, причем это касается во всех поколениях бабушки, мамы, ну, внуки да, или дети, потому что родители видят смысл своей жизни в детях, чтобы стал человеком хорошим, да, правильным, нормальным, сделать из них людей. Соответственно, мама лучше знает, как лучше, мама лучше знает, с кем дружить, как питаться или что кушать, где и на кого учиться. За кого выходить замуж, или на ком жениться, куда поступать, потом, где работать, и так далее и тому подобное. Это незрелость родительская. Мне кажется, я то ли в марафоне ком-то об этом рассказала, то ли уже в каком-то эфире. Но я уже затрагивала эту тему, точно помню. Что происходит с ребенком? В тот период, когда он активно хотел отделиться от родителей, но ему не дали, зачем ему потом после этого напрягаться? Очень легко и просто плыть по течению. Он привык к тому, что решаются его проблемы на любых уровнях. И ну, то ли сил у него не хватает бороться, то ли исчезает необходимость в этом, потому что он на всем готовом. Вот. Тема очень широкая. Я, конечно, сейчас в двух словах это все озвучиваю, но я очень надеюсь, что вы понимаете, что я имею сейчас в виду. И получается, что, как в сказке «Репка», по моим наблюдениям, в Европе более инфантильные люди. Ну, возможно, Просто э, те люди, с которыми я сталкивалась, там как раз э, наоборот распространено то, что ребенку исполнилось 18 лет сразу к самостоятельной жизни. Я не исключаю того, что, возможно, я ошибаюсь. Может быть, я просто мало общалась с людьми, которые живут в Европе. Все считают, что мать плохому не научит и желают только хорошего. Ну да. А, ну так любое вторжение материнское вторжение, оно же не для того, чтобы навредить ребенку, оно же как раз вот именно из-за вот этой вот любви. И получается как в Репке, да, в сказке Репка, бабушка за дочку, а дочка за вернее и внучка за дочку, да, ну вот так поколение, если взять, бабушка, дочка, внучка. Все друг от друга зависят, потому что все друг на друга влияют в плане проникновения в личное пространство. Более старшее поколение бабушка решает за дочку, дочка решает за свою дочку, соответственно, за внучку. Внучка зависит от бабушки, зависит от мамы, потому что хорошая девочка не должна, там, должна всех слушаться, и бабушку, и маму, и так далее. Да? И поэтому все друг на друга думают, какие они плохие. Бабушка думает о том, что вот дочка там неблагодарная, внучка Это молодежь вообще на нее нельзя опираться, потому что ну, такая вот молодежь сейчас это как известно, во все времена так было. Дочка, возможно, думает, что она плохая дочь, или там плохая мать, или и то, и другое, и так далее. Внучка бывает, что думает, как и все, достали со всеми советами, но она не хочет обижать свою маму, она не хочет обижать свою бабушку, поэтому, ну вот, вот такой вот бесконечный треугольник борьбы, единственной борьбы противоположности получается. И вот это вот получается основа нарушения границ, которая их как кальку можно перенести на другие сферы жизни. Потому что, если вы не можете обозначить свои границы, то через них точно будут проникать. Ну, если есть дыра в заборе, то обязательно кто-то этой дыркой воспользуется. Ну Вот как-то так. И обратная сторона этого вопроса тот человек, который умеет здорово эти границы выставлять, он сам не будет проникать через чужие границы. Он уважает свои собственные границы, соответственно, он будет уважать и чужие границы. Но есть еще одна штука: когда в каком-то вопросе человек, ну, вроде бы как со стороны, он выставляет свои границы, но он при этом проникает в чужие границы. Это бывает обычно начальник у которого есть правила, по которым все живут, но он таким образом влияет на подчиненных, что они ему ну, идут у него на поводу. да То есть вроде бы как он свои границы отстаивает, но через границы подчиненных проникает очень сильно. Как вы понимаете, это просто пример. Скорее всего, что у него есть человек, который проникает через его границы. Чаще всего это родительско-детские отношения, ну, может быть, жена тоже. А может быть, и то и другое. Ну, то есть, на работе человек один, дома другой, да, вот такое вот половинчатое такое поведение. И давайте перейдем сейчас к феноменам. Моя любимая, мои любимые фокусы, да, которые. Возникают из этого. Значит, первый феномен в родительско-детских отношениях нет одностороннего нарушения границ. Оно взаимное. То есть, если родители нарушают границы ребенка, то ребенок будет нарушать границы родителей. Ну, вот так. Если один человек допускает нарушение своих границ, он будет стремиться проникать в чужие границы. Чем больше он уязвим сам, тем больше он будет стремиться уязвлять других людей, ну те, которые, соответственно, будут ему это позволять и разрешать. Второй феномен, который вот на который я прямо обращаю ваше внимание: что люди, которые не защищают свои границы, не защищающие свои границы, они проживают какую угодно жизнь, только не свою. Так, вопрос. Любимая фраза мамы: я же говорила: да, делай ты, что хочешь, и обижается, я, видимо, дело неосознанно. Так, давайте вопросы. Вот вопросы давайте потом. Я еще не закончила. Я еще вам про феномен не все рассказала. Так вот, просто по этому второму феномену очень много вопросов у меня было. Прямо целая серия. Люди, которые не умеют защищать свои границы, они проживают чужие жизни. Они прямо ищут тех, кого нужно спасать, о ком нужно заботиться для того, чтобы быть нужными. Да? У них своих границ нету, у них нету своей жизни, значит, им нужно принимать активное участие в чужих жизнях. Поэтому, Идите все, кому нужна помощь. Я вас сейчас спасу. Это, как правило, алкоголизм, наркомания, игромания и еще люди, которые болеют тяжелыми болезнями. Вот. И прямо вот мне задали несколько похожих вопросов по этому поводу. И я сразу тут скажу: что у вас либо нет этих границ, либо они очень такие как решето. Значит, нужно эти границы самим стараться восстанавливать, устанавливать. И тут вопрос, почему я не могу встретить, например, нормального человека, да, который будет достойным и так далее. Смотрите, успешному и самодостаточному человеку не нужен тот человек, который не умеет выстраивать свои границы. И поэтому говорят, что вот там Например, да, классный жених, но вот его там махмутала какая-то там стерва, да, ну вот так вот обычно в народе говорят. Вот просто стервозность в обывательском понятии понимании это как раз стервы, да, люди, которые просто умеют отстаивать свои границы, ну вот и все. А те, кто прогибаются под кого-то другого, ну им нужны те, кого нужно спасать, они а достойные люди, которые сами самодостаточно уважают свои собственные и чужие границы. Ну вот как-то так. То есть поэтому тут срабатывает вот этот вот феномен пазлы. Да, пазлы сошлись. Одни нашли других. Так, следующее. Третий феномен, я вот тут еще себе написала гиперзабота о ребенке. Да, начинается это с того, что проявляется гиперзабота о ребенке. Я тоже об этом уже когда-то проводила эфир. Дальше. Третий феномен заключается в том, что вот это жертвоприношение. Начинается с того, что защищаются границы тех людей, о ком заботятся. То есть либо это дети, либо это мужья, либо это, ну, в общем, те люди, о которых нужно проявлять заботу, поэтому мои границы мне не интересны. Но я буду защищать границы тех, кому они нужны. Да? Вот буду себя приносить в жертву. И получается, что мы в глазах других ищем бревна, вернее ищем щепки, но не замечаем бревна в своих глазах. На себя надо обращать внимание. В первую очередь работаем только с собой. Следующий четвертый феномен. Как только человек обучается, выставляет свои границы, то происходят изменения в его окружении. Вот Зависимые люди сами своими ногами начинают идти в реабилитационные центры. Больные выздоравливают потому что, не потому, что о них перестают заботиться, а потому что эта забота проявляется в другом качестве, другим образом, другим способом. Люди начинают ценить свою собственную жизнь и начинают жить своей жизнью. Как только вы начинаете жить своей жизнью, то и окружающие вас люди тоже начинают жить своей жизнью. Ну вот как-то так. У меня есть приятель, психолог, у которого реабилитационный наркологический центр, и он говорит, что работу с зависимыми мы начинаем со здоровыми членами их семей. И когда они проходят успешную терапию, потом вот эти больные, они сами тоже прекрасно излечиваются. Вот. И очень высокий процент реабилитации у них. Не буду врать какой, но да. Если мы говорим про рабочие отношения, то появляются вдруг ответственные менеджеры ответственные, которые качественно начинают выполнять свою работу. Знаете, когда человек, который открыл свое дело, не умеют выставлять свои границы. Кто к нему приходит? Менеджеры, которые ну, высаживаются на голову, которые сидят, ничего не делают, раскладывают пасьянцы целый день на работе и ждут, когда им заплатят за эту зарплату. А как только руководитель обучается выставлять свои границы, сразу либо приходят новые, либо эти начинают работать. То же самое, если человек на работе, подчиненный, вернее начальник на нем ездил, да? как только он начинает обучаться качественно выставлять свои границы, то ли начальство с ним начинает по-другому общаться, то ли он находит в себе другую работу. Ну вот как-то так. Итак, я подведу итог. Значит, здоровое отношение границам своих и окружающих. Это происходит только благодаря тому, когда происходит здоровая и вовремя сепарация или отделение от мамы. И начинается она сразу после рождения. Я вам уже об этом говорила. И теперь давайте подойдем к вопросу, почему же это не происходит естественным образом? Почему такое большое количество Людей, которые проникают в границы других постоянно, да, и других учат, как жить. Ну, вот как-то так, да, подбирала слова. Потому что одна из базовых потребностей людей это потребность безопасности. Если очень грубо говорить, да, то родители боятся за своих детей. Как бы чего не вышло, и поэтому стараются им помочь и поддерживать. Так. И... Сбилась мысль. мысли. Прочитала <сочитала> комментарий, <сочитала> что меня сын три года сказал, что у тети красивые губы, и он хочет к вам приехать к Да, сына привет. Так, значит, родители боятся за своих детей и хотят им помочь да, и поддержать. И, соответственно, у детей мысли такие, что не необходимо... Безопасность, да? но это не то чтобы мысли, это просто на подсознательном уровне. Базовая потребность безопасность. Ребенок когда рождается, ему нужна безопасность, соответственно, откуда он ее может получить, от, от мамы, от тепла, от объятий. От того, что мама всегда рядом и так далее. Да? И если он этого не получает, то потом он будет. Если вот, как говорят еще, что бывают дети недолюбленные, да, то есть, когда мама проявляет мало этой заботы или проявляет ее некачественно, то дети, когда вырастают, они начинают вот эту близость искать у всех подряд. У каждого человека, который готов улыбнуться и сказать ласковое слово, все. Для таких людей потом... ну Это очень травмированные люди, недолюбленные люди в детстве. Потом они готовы на все, лишь бы у человека не изменилось к вам отношение. То есть вот такое вот очень патологическое стремление к поощрению, потому что, если у человека вдруг плохое настроение, который ну, вот совсем недавно вам улыбался, значит, какие мысли, какие ассоциации? Он про меня плохо подумал или «я плохо поступила», «я плохая» там, и так далее и тому подобное. Как правильно сепарироваться от ребенка, сыну почти 18. Ну надо, было, ну, надо было раньше это делать, но идите к этому, да, приучайте его к самостоятельности. Разговаривайте. Я буду сейчас еще говорить об этом. Разговаривайте. Так, я думаю, с этим примером вам понятно. Значит, я разобралась, вкратце, очень коротко разобралась с причинами виноват. Да? Теперь переступаем к другому любимому вопросу. человечества: что делать? Как выстраивать эти границы и как их отстаивать? И первое и самое важное – это определиться с границами и их озвучивать. Вы сами определитесь, к чему вы готовы, а к чему не готовы. И я вам напомню, что все, что мы делаем, мы делаем про себя, не про других. То есть, когда вы определяетесь границами, вы определяете не как другие должны действовать, а как вы хотите, чтобы было у вас. Вот. Не вмешиваем окружающих в нашу жизнь. Например, вы решили, что вы не хотите больше терпеть грубые слова в свой адрес. Например, да, вот такое. Значит, если вы партнеру говорите, я больше тебе не позволю меня обзывать, то это что означает? Это означает, что вы ответственность перекладываете на него. Это стопроцентный конфликт. Если вы же вы говорите, что «я больше не терплю грубых слов в свой адрес», вы берете ответственность на себя, и... но тогда вам необходимо отвечать за свои слова, да то есть вам необходимо придерживаться того правила, которое вы озвучивали каким образом вы собираетесь это реализовывать. Уходить в другую комнату, прекращать разговаривать и так далее, да? но сдерживать слово. И, собственно, первый шаг – это озвучивание, озвучивание вслух своих желаний по соблюдению границ. Потому что люди не умеют и не должны понимать, что вы хотите. Озвучивайте свои требования и желания для того, чтобы познакомить окружающих, потому что самая большая проблема, которая возникает в конфликте между людьми, это неумение договариваться, неозвученная ситуация и отсутствие поиска решения этого вопроса. Значит, как тактично перенаправлять энергию и как говорить качественно говорить «нет», для того, чтобы человек понял? Да? Мы это прорабатываем на «Авторе жизни» первой части. Дальше. Второй пункт. Что же делать? Очень важно разбираться, разобраться, что же вызывает страх в соблюдении границ. Что страшного произойдет, если человек и вправду обидится, хотя чаще всего это фантазии, но если он и вправду обиделся, то как поступать? Разговаривать, искать консенсус, искать вариант решения этого вопроса? конфликта, по-другому это сделать невозможно. То есть, когда взаимодействуют два человека, нам язык дан для того, чтобы мы могли договориться, а не втихаря обижаться друг на друга. Дальше. Следующий пункт – это взращивать в себе самоуважение, прямо написать для себя, на что вы согласны, к чему вы готовы, а на что вы не согласны. Был у меня вопрос о том, что. Ну, я буду о нем еще говорить. Я сейчас дословно не вспомню, но смысл в том, что сначала все хорошо, а потом это становится таким невыносим... такой невыносимой тяжестью, что я ухожу. Ну, приблизительно так. Ну, вот в том-то все и дело, что не озвучены, не озвучены пункты того, где границы. На что вы готовы, но к чему нет. Следующее. Если вам становится неприятно, то это необходимо озвучить. Причем озвучить свои чувства, а не действия другого человека. Например, я не люблю, когда звучит громко музыка. А не, ты включил громко музыку, выключи. Ты действуешь меня этим на нервы, да? То есть. В первом случае ответственность на вас, и во втором ответственность на другом человеке и конфликт 100%. Тут я еще такой пример себе записала. Например, когда кто-то кому-то дает советы, да, и говорит, что мне не нравится, когда ты даешь мне советы, да. Это тоже бывает часто между родителями и детьми, когда мама говорит там сыну или дочке, там, не дружи с этой девочкой или не дружи с этим мальчиком. Мне не нравится, когда ты даешь советы. Можно же сказать, блин, я такой человек. Я не умею прислушиваться, или я не хочу прислушиваться к другим словам. Мне нужно наступить на свои собственные грабли. Или спасибо, мама, что сказала. Я обязательно к тебе прислушаюсь и сделаю вывод сам самостоятельно. И давайте к упражнению перейдем. Я, как обычно, даю упражнение. Оно очень легкое. С одной стороны, вернее, не так, оно не, не легкое, оно простое. Но если вы хотите научиться выставлять свои границы... Потому что, с одной стороны, легко сказать и сложно сделать. да, Взяла такая... Оп! <смех> и выставила все свои границы, и все вокруг там, перестали проникать в душу. Это, к сожалению, не так просто. Поэтому упражнение по техническому выполнению простое, по проникновению в жизнь, оно начинает срабатывать не сразу... Вернее, не так. Оно работает сразу же, но в накопительном порядке. Вот как-то так. В общем, я очень долго вам рассказывала, что за простое упражнение. Давайте переступим прямо к нему. Здравствуйте, здравствуйте! Значит, смотрите, начинайте свой день с одного правила, которое вы будете соблюдать только сегодня. Вот встаете утром и пишите себе, что вот только сегодня я буду обращать внимание на соблюдение вот такой-то грани своих границ и держите его в фокусе. Например, на работе ваша сотрудница все время берет вашу любимую чашку и делает в ней кофе, потому что ее чашка там занята, например. Да, она в своей чашке сделала кофе, а потом пошла в вашей чашке делать кофе. Значит, поэтому, а вы молчите, да, например. Вот. Значит, вы говорите себе сегодня, только сегодня и больше никогда, но вот сегодня, да. Я ей скажу, возьми, пожалуйста, другую чашку, и... потому что это моя чашка, или потому что это моя любимая чашка. Да? Вот, возьми, тут есть еще другие чашки, возьми, пожалуйста, другую. В этом. Если у вас получается воплотить это, эту фразу в жизнь, то есть сотрудница действительно взяла чашку, и вы ей это сказали, окей, на следующий день вы можете переходить к другому правилу. Если же у вас этого не получилось. А это, кстати, бывает очень часто, когда вы держите в фокусе границу, которую вам нужно соблюдать, то люди сами начинают себя вести корректно, дождались того момента. Значит, на это может уйти не один день на это. Но это уже тренировка вашего ума. То есть вы уже начали качать свой ум для того, чтобы. Откорректировать поведение окружающих, не допустить его через свои границы. Если же у вас это не получилось, то вы приходите вечером, то есть она взяла чашку, и вы не смогли это сказать, приходите домой и начинаете писать рукой. Это важно, берете ручку в руки и рукой начинаете писать. Я не сказала своей сотруднице об этом, потому что и начинаете выписывать причины. «Я постеснялась, потому что я начала испытывать чувство страха, что я окажусь там плохой», и так далее. То есть в этом случае можно докопаться до страха, до мотива, который вами движет, и тогда уже работать со своими переживаниями, со своим страхом. Вот так. Значит, как это работает? То есть, с одной стороны, упражнение очень простое, как оно работает? Первая важность – это регулярность. То есть каждый день вы даете себе одно малюсенькое задание. И почему вы даете себе установку на один день? Потому что подсознание боится всего и навсегда. То есть «теперь всегда я буду всю жизнь говорить «поставь мою чашку». Если вы этого не умеете, то вашему подсознанию страшно становится капец». И то есть ничего не получится. Это когда человек решает бросать курить. Есть такой способ, кстати, как бросить курить. Когда вы говорите: Я только сегодня не буду курить завтра будет завтра. А вот сегодня я курить не буду. Попробуйте, так, кстати, тоже можно. И подсознание тогда спокойно это все выдержит. Или спортсмены на тренировках так тоже работают с собой. Но вот еще один подход. Но вот еще один разочек, вот еще один раз отожмусь. Не 10, а вот всего лишь один. Тогда подсознание очень легко с этим заданием справится. Вот так. Собственно все. Это то, что я хотела вам сегодня в эфире сказать. И сейчас я буду отвечать на ваши вопросы. Значит, тут я сначала себе вопросы скопировала, потом их оказалось оказалось, что я скопировала не все, но сначала отвечу на те, которые скопировала. Ольга Мор 163 интересует вопрос отстаивания личных границ в отношениях с подругой. С недавних пор мне стали неинтересно, рассказывая ее больной на голову коллеги по работе, болезнях ее мамы, а также о событиях жизни ее родственников с которыми я немного знакома, но больше знаю о них по рассказам. Как тактично выбрать сферы общения и обсуждений? Я понимаю, что подруга должна просто слушать, дать возможность выговориться. Так всегда и было. Но сейчас я понимаю, что для меня это потеря времени, так как одно и то же постоянно Настроена на позитив, и мне неинтересно, когда люди жалуются и при этом ничего не предпринимают, чтобы изменить ситуацию». Значит, смотрите, вот прямо как вы мне написали, вот прямо так и озвучиваете. что значит подруга должна, кому должна, где этот долг прописан, что подруга должна вот так себя вести. Ну, то есть, если это ваших взаимных, если у вас есть такие взаимные договоренности, то это можно сделать более экологичным способом. Значит, смотрите: вот как вы мне написали, вот точно так же и озвучивайте. Дорогая подруга! Я изменилась, и для меня это по время... потеря времени, так как одно и то же постоянно. Я настроена на позитив, и мне неинтересно, когда люди жалуются, при этом ничего не предпринимают, чтобы изменить ситуацию. Если тебе действительно нужна помощь, я могу тебе порекомендовать психолога, с которым ты проработаешь свои эти вопросы, который поможет тебе справиться с ситуацией. Вот это будет дружеская поддержка. Не просто слушайте ее и теряйте свое время. Если вы хотите ей помочь, то помочь вы можете таким образом. Так, сейчас, кстати, можете задавать вопросы. Если у вас есть, я буду и там, и там и, ну, отвечать на те, на те вопросы. Дальше. Ольга Лыскова. «Здравствуй, Аня! Мне интересно, в чем разница между личными границами и зоной комфорта? Как они взаимодействуют? Спасибо!» Значит, смотрите, это вообще про разное. Личные границы – это там, где очерчена личность, это характер, это принципы, это правила ваши правила, ваши правила, которые вы придумали и по которым вы, которые вы написали и по которым вы собираетесь жить, авторская позиция. А зона комфорта это привычка, через которую вы не хотите переступать. Это может быть совершенно некомфортная ситуация физически, но она комфортная для ума. Для того, чтобы ничего не менять, потому что все привычно. Знаете, как есть такой мем, что не хочу вылазить из жопы, нам тут комфортно, мы уже и обои поклеили, ну, что-то типа того. И Wi-Fi провели, да. Можно, вот это вот зона комфорта. Вроде бы как внешне мне плохо, но до такой степени привычно, что любой шаг в сторону сделает страшно, поэтому, ну вот, как-то так. Так, Наско. Как определять свои и чужие границы? Свои границы можно прописать, правила, что я хочу, что для меня комфортно и так далее. А о чужих границах спрашивать, задавать вопросы. Как защитить свои границы от посягателей? Озвучивать словами через рот <смех> сказать мне это не нравится или я этого не хочу если вам говорят пошли в кино а вы хотите в театр то вы скажите я не хочу в кино я хочу в театр это нормально и можно договориться например тот кто хочет в кино идет в кино а тот кто хочет в театр идет в театр вот как-то так, так. Дальше. Как не нарушать чужие границы? Спрашивать. Ты хочешь, чтобы я тебе помог в этом вопросе? Или ты хочешь сам справиться? Ну вот, вот так, это важно. Дальше. Как определить и защитить детские границы? Точно так же спрашивать. Ты хочешь, чтобы я тебе помог? Или ты сам? И вот, кстати, по поводу защиты детских границ, смотрите, я не детский психолог, я работаю со взрослыми. Но важно, первая защита детских границ ⁇ это собственный пример. Если вы не умеете защищать свои собственные границы, но бежите защищать границы своего ребенка, ваш ребенок не научится никогда защищать свои границы. Это важно. Мы своих детей можем воспитать. Только собственным примером. Мы детям можем дать только свою любовь, только любить их и подавать пример. Потому что, ну, потому что вот так. Дальше. Болохова Елена спрашивает: Жизнь сейчас очень непростая, и каждому хочется замкнуться в своей ракучушке. Но у каждого есть близкие коллеги-соседи. У меня лично большая проблема. Не могу научиться отказать, если кто-либо о чем-то просит, и, как правило, вообще себе. Начнем с того, что не каждому хочется закрыться в своей ракушке, а кому-то хочется, а кому-то не хочется. Люди разные. Кто-то хочет быть со всем миром, экстраверты, которые не могут быть сами в себе, а есть такие, которые хотят да, закрыться, чтобы их никто не трогал, интроверты. Любое окружение близко ровно настолько, насколько мы их к себе подпускаем. По поводу вопроса не могу научиться отказать. Тренировка. Вот Сегодня маленькая нет, завтра э, чуточку побольше нет. Тренироваться в вашем случае, э, хорошо проделать упражнение, прежде чем дать согласие. Говорят, что Екатерина II принимала решение только на следующий день, э, окончательное решение, только на следующий день после того, когда я озвучивали проблему, какой-то вопрос. Она делала там какое-то заключение и говорила, я отвечу на это завтра. Вот, тренируйтесь постепенно скажите «я подумаю» и отвечу вам завтра. Ну вот так. Дальше. Мари Баш. «Мужчина начинает в отношениях злоупотреблять алкоголем, хотя до этого не пил. Уже второй раз такой сценарий. Значит, работайте со своими границами». Я уже это говорила, что это прямо... вот. Ваше свойство, да, отсутствие ваших границ порождает привлечение таких людей, которым необходима ваша забота. У вас своей жизни нет. Ищите свою жизнь. И еще как вариант есть еще такая фишка, которая называется вторичная выгода. Покопайтесь в себе, пожалуйста, почему вам это может быть выгодно. И как это правильно сделать, значит, берете лист бумаги и начинаете писать. Если мужчина пьет, или когда мой мужчина пьет, это позволяет мне и многоточие. И дальше вы пишете как можно больше пунктов, в идеале 100. И вы увидите, в чем заключается ваша выгода, дальше вы уже будете принимать решение. Возможно, вы захотите с этим смириться. Вот Или изменить свое поведение. Так, дальше. Вот еще такой хороший, хороший комментарий. Квинов, манки. Личные границы мое слабое место. Я эмпат. Часто не могу чужое отделить от своего. Очень классно. Значит, я тут... Рекомендую почаще быть одной, медитировать, находиться наедине со своими мыслями, уделять себе не меньше трех часов в день именно своего собственного времени, а в идеале одной спать. Human Design вот есть еще такая новая современная наука как раз говорит о том, что очищайте свою ауру тем, что. Спите отдельно. Так. Очень тоже такой энергетически емкий вопрос. Наста, спот, пипи. -пи". Вот так, такой аккаунт. Часто задаюсь вопросом. Собственная энергия, мысли, убеждения сильнее чужих. Особенно интересует негатив. Вот вы написали в посте конкуренты рушат бизнес. Столкнулась я с этим впервые и была очень удивлена, когда мне сказали, что есть какие-то заказы от конкурентов, которые специально троллят и пытаются срывать мои эфиры. Это часть работы. Я, в принципе, ни на кого не равняюсь и не мешаю никому работать. Отсюда и задумалась, а что по итоге сильнее это? Я уверена в своих силах и отношусь к этому ровно, как мне кажется. Но если это появилось в моей жизни, то, возможно, мне есть над чем работать у себя в голове. Ну а их энергия на разрушение будет влиять вот что по итогам сильнее. Возможно, своими мыслями и намерениями испортить жизнь другому. Такой вот вопрос. Я долго думала, какой вопрос будет победителем. Это будет вопрос победитель, хотя тут есть, есть с чем работать. Значит, смотрите, у вас ключевое слово тут сильнее. Оно повторяется несколько раз. И я тут вот вам на что скажу. Пока вы будете соревноваться, всегда найдется тот, кто сильнее, лучше, быстрее. Ваш потолок – это чей-то пол. Вот это вот нужно об этом помнить. Я искренне приглашаю вас на марафон «Автор жизни». Вы там сможете проработать историю с конкурентами, троллями. да. И, знаете, есть такое правило. Служанки не выигрывают, Принцессы не проигрывают, а королевы не соревнуются. Вот когда вы перестанете соревноваться, тогда все станет на свои места. Вот подумайте, где вы, где вы боретесь именно. Не живете свою жизнь, не проживаете свою жизнь. А где вы боретесь за место под солнцем. Вот такой урок, на мой взгляд. Вы все время на войне. И, ну да, я уже сказала о том, что если даже перечитать ваше сообщение то у вас очень много слов агрессоров. расслабьтесь и начните жить в свое удовольствие. думайте о себе так вопрос из эфира муж помешан на чистоте выносит мозг за всякие мелочи как научиться не реагировать на эти приступы частоты. разговаривайте с мужем тут смотрите это тоже неправильно. Договоритесь, кому нужна чистота, тот-то убирает. Мужу нужна, нужна чистота, значит, взял пылесос, там, тряпку и вперед и наводит порядок. Кому нужно чисто, тот-то убирает. Или пусть дает деньги на домработницу, которая будет убирать. Ну, вот так. Договаривайтесь, договаривайтесь. Не реагировать на потребности человека, с которым вы живете, это же тоже неправильно. Вы же выбрали с ним жизнь, да, вы же с ним живете, поэтому ищите вдвоем те а -а пункты, которые устроят обе стороны, которые и его, и ему будут подходить и вам. Так, дальше. Полина Ли. А дальше очень сложно. -х <PP> -х <åt> как понять, где заканчиваются разговоры о границах и начинается эгоизм или равнодушие? Тоже очень классный вопрос. Смотрите! Проверить это можно таким образом. Попросите о помощи и послушайте, на каких условиях человек готов вам помочь. Если он вам просто отказывает, да, это одна сторона медали. А если он говорит «Окей, я тебе помогу, но не тем способом, который ты просишь, а помогу как-то по-другому...» Например, я не знаю, почему вспомнила ситуацию с картошкой, хотя я в таком никогда не была, когда мама говорит сыну, да, значит едем на дачу копать картошку, а у сына там или работа, или друзья, вот или у дочери, собственно, не имеет значения. Как может выражаться помощь? Сын говорит, <р meter grammar> я анекдот еще вспомнил, наверное, я поняла, почему у меня это возникло, анекдот вспомнил. Как это может выражаться? Сын может сказать «Я тебе дам специального человека, который поедет вместо меня и, выкопает, и вместо тебя выкопает эту картошку». Или «Мама, я куплю тебе три мешка картошки, только ну, можно я не поеду, пожалуйста». Вот в этом будет выражаться помощь. Или там, мама говорит «Отвези меня там по моим делам». И там сын говорит «Я тебе оплачу такси, значит, ты поедешь и решай, потому что я занят, да или я хочу отдохнуть, у меня там выходной». Если человек в этом случае обижается, что он не хочет мне оказать помощь, он такой вот равнодушный или вот он такой вот эгоист, это неправда. У него есть своя зона комфорта. Он хочет воспользоваться своим выходным или своим временем, да, и имеет на это собственно право. Вот, если он готов помочь, но сделать это другим способом, это будет как раз защита своих собственных личных границ. А вот если уже вторая сторона обижается на то, что он не хочет оказать помощь именно таким образом, это уже манипулирование идет. Так, маленькие дети и мама. Как соблюсти свои границы, не ущемив детей, если грудничок, само собой, требует маму всегда. Ну, грудничок, да. Просто нужно помнить о том, что ребенку нужно внимание, еще необходимо внимание. Это жизнь, это природа, и от этого никуда не денешься. В этом случае можно просить помощи о помощи договариваться со своими близкими. И опять-таки, Договариваться так, чтобы всем было удобно, всех удовлетворяла эта позиция. Когда маме проговариваешь мои чувства, что мне не нравится, она все равно настаивает на своем. Значит, подбирайте не те слова, приходите на автор жизни, найдете. Так, если человек и не отказывает, и не делает, а очень хитро уклоняется: Я не увидел, ты не так меня попросила, какая зону комфорта у такого человека. Ну да, бывает, что человек просто не хочет, с одной стороны, помогать не собирается, с другой стороны, и не хочет быть плохим. Ну, выставляйте четче просьбы, договаривайтесь, Просите обратную связь, когда он это сделает, в котором часу, и так далее, и тому подобное. Так, дальше следующий вопрос... Так, «Как приостановить частые выпивки супруга?» Вот тут тоже на этом вопросе остановлюсь. Приостановить или остановить? Смотрите, в вопросе уже ожидания временного результата приостановить, да? В первую очередь работайте со своими вторичными выгодами. Их может быть такое количество, что когда вы их пропишете, то вы увидите неприятную картину для себя. Задайте себе вопрос, важно в этом упражнении, задайте себе вопрос в конце: что вы будете делать. Если муж будет все время трезвый, вот все время трезвый будет, вообще не будет выпивать никогда, что в этом случае вы будете делать? Как вы будете отмечать праздники? Как вы будете себя вести? Как вы будете себя чувствовать? И можете увидеть, что у вас конфликт ваших желаний с действительностью, вот. И напишите, чего вы хотите на самом деле, и вдвоем к этому идите, договаривайтесь. Так, где границы между личными границами и ответственностью в работе? Актуально для всей моей семьи и друзей у всей гиперответственность прикрывает неумение сказать нет. Как этот баланс поймать, чтобы работать качественно и на шею не садились? В соблюдении четких правил и обязанностей. Когда вы приступаете за какую-то работу, четко ограничить ваш круг ответственности и его придерживаться. И если вас нагружают какой-то дополнительной работой, сказать окей, только я готова это сделать за дополнительную плату. Аня, привет! Я после фин-марафона последнего. Благодарствую и благодарю тебя за всю инфу и копилку. Welcome! Спасибо большое за слова. Приятные. Так. «Как грамотно устранить из жизни тех, кто делится в основном негативом? Я хороший слушатель, терпеливый, но к негативу отношусь неприветливым. Первое – это озвучивайте это и не общайтесь. Я вспомнила анекдот да, по поводу формулировки «Как грамотно устранить из жизни?». Есть анекдот такой. Дочка в слезах звонит маме и говорит «Мама!» Только поженились, значит, с мужем. «Мама!» Я поругалась со своим мужем. У нас был такой скандал. Мы так поругались. Мы кричали друг на друга, топали ногами. Там все плохо, все вообще ужасно. Мама говорит, успокойся, говорит, ну всякое бывает. Вы только поженились, все наладится. Она говорит, да я понимаю, что все наладится, а трубку куда девать? Вот. Так, собственно, как избавиться, как, как грамотно устранить эти Просто не общайтесь с ними, <с не нужно с ними ничего делать. С собой делайте. Не ищите с ними встречи. Если эти встречи происходят, скажите "Здравствуйте" им, и идите своей дорогой. Не спрашивайте, как у них дела. У меня буквально на днях была такая ситуация. У нас есть такой очень общительный в кавычках, сосед, который поговорить с одним человеком, тут же бежит к кому-то другому и рассказывает, что ему там рассказали. Я когда, когда он начал мне рассказывать про наших общих знакомых, я тогда четко у меня промелькнула, что наверняка, что он им тоже про меня что-то рассказывает. Я его, когда вижу, он ко мне подходит и говорю «У меня нет времени, я убегаю! Мы просто, просто не общаемся и все. «Привет! Я тоже из последних финансов. Отличное переформатирование мозгов. Благодарю! И уже оплатила жизнь без чувства вины. Очень жду! И я жду до скорых встреч! Как сделать, чтобы муж осознавал количество выпитого алкоголя?» Слушайте, вообще люди, конечно, когда злоупотребляют, когда уходят в зависимость какую-то, они же компенсируют недостаток любви. В первую очередь у них уход вот в эти вот вещи — это компенсация любви. Поэтому первое. Ну, вы ему это не встроите в ум, если у него не появится самого это желание. Вот. Поэтому я вообще рекомендую... Я ж не нарколог. Я рекомендую обратиться к специалистам, конечно, по этому вопросу. Я могу... Работать с вами, а с вашим мужем это уже к специалистам. Так дальше. Ксения Ююкова. очень жестко выстроены личные границы с окружающими. Иногда даже слишком. А вот с родителями и старшей сестрой не могу провести черту. Родители все еще сыпят советами и наставлениями в добровольно-принудительной форме и крепко-накрепко уверены, что, если не так, то вообще никак в жизни по-другому быть не может. Идти на конфликт я не конфликтная. Доказывать свою точку зрения пыталась бесполезно. Сестра, в свою очередь, считает меня беспомощной, но в то же время пытается каждый раз меня запрячь в узду. Вроде как мило, ненавязчиво, Кроме меня никто ей не поможет, и бедная она несчастная. Откажусь, вселенская обида. Раз жизни попросила по-человечески, а ты и так далее. Соглашусь, сама себя в клетку сажаю. Что делать? Всех люблю и помочь рада и выслушать, но как выставить свои границы, не знаю. Приглашаю на марафон автор жизни искренне. На конфликт идти не надо. Говорите «спасибо, я подумаю над этим» и дальше поступайте так, как считаете нужным и поменьше общаться. Ну, жить отдельно ну, обязательно. Так, муж постоянно меня воспитывает, говорит, как надо и что надо. Меня это унижает, все всегда пресекаю, но, но толка нет. Это нарушение моих границ. Как правильно поступить? Да, конечно, это нарушение границ значит, недоходчиво объясняете. Значит, употребляете какие-то не те слова. Может быть, просто огрызаетесь но делается это так, что возникает конфликт, но не решение вопроса. Нужно договориться, ну, объяснить так, чтобы он понял, проникся. У нас с мужем одна карточка финанса на двоих, и он видит по СМС, где я что покупала и в каких кафе я была. Мне это неприятно, но он мне после прихода домой всегда говорит, где я была. И ну, взяли и разделили, чтобы он не смотрел. Может лучше попросить сделать отдельную карту. Это нарушение границ, конечно. Ну да, если тебе это... Ну или скажи, мне это неприятно. Да, была. И... Так, я писала вопрос в посте про границы личного пространства. Хочу спать отдельно. Иногда отпуск отдельно. Мужчина... Да, да, да, я еще не дошла. Это граница. Я еще не дошла до твоего вопроса. Сейчас отвечу. Так. Чувствую, что иду на поводу у ребенка. Как выстроить границы экологичным? Значит, в первую очередь, работать со страхом Я плохая мать, и обратитесь к детскому психологу, чтобы помог. Не знаю, какая, какой возраст у ребенка, да. Тут? То есть, если это... речь идет о еще один